Салют, это Белла. Да, я знаю, что не появлялась здесь практически год. Но знаете, сейчас ситуация складывается таким образом, что молчать уже просто невозможно. Сегодня я хотела бы обсудить с вами определенные моменты, которые касаются моей деятельности на Ютубе, а также моей жизни в целом. Если вы когда-либо задавались вопросами: куда же пропадает Белка? Или же. Почему серии выходят так редко? То вот вам ответ. Изначально хотелось бы вам рассказать, что Машинима дело так-то довольно трудоемкое. И создание даже одной серии отнимает приличное количество времени. Тем более, как вы могли заметить, наверное, <свы> я стала выпускать серии по 30 минут, а не по 10, как это было раньше. И как вы можете понимать, это занимает раза эдак в 3 больше времени. К тому же за это время я прокачала свой уровень съемки и стала гораздо больше запариваться над каждой сценой. Если раньше я могла отснять сцену, махнуть рукой и сказать «И так сойдет», то сейчас меня начинает раздражать, если что-то выглядит не так, как выглядело у меня в голове. Из-за этого я начинаю что-то исправлять, что-то переснимать, и в общем, да. Если раньше серии выходили хотя бы раз в месяц, то сейчас они выходят раз в полгода я знаю, что это не особо хорошо сказывается на моей статистике, но… как есть уж. На самом деле, я завидую мыши которые способны быстро отнять, быстро смонтировать и быстро опубликовать серию. Ребят, научите так же. Поделитесь своими секретами, как вы это делаете. На самом деле, я мало кому говорила об этом, но у меня был план для того, чтобы вернуть актив на канал. Как вы знаете, залог успеха – это частый выпуск видео. Есть видео, есть актив. Я планировала поступить таким образом. Сейчас на канале выходит проект, в котором с самого начала были проблемы со озвучкой. Поэтому я начала задумываться о том, чтобы перевыпустить этот же самый проект, только уже с нормальной озвучкой и выпускать серии, скажем, раз в неделю. Пока выходили бы старые серии, я бы работала над новыми. Собственно, я работала над последней серией, которая сейчас вышла на канале. И знаете что происходит дальше а дальше происходит война я вот сейчас пытаюсь быть позитивной но на самом деле то что сейчас происходит это полный писец. я коротко выскажу свою позицию чтобы расставить все точки над и так сказать то что сейчас происходит происходить не должно ни в чем не повинные люди не должны умирать. Власть России в срочном порядке должна прекратить свою спецоперацию и должна вывести свои войска с территории Украины. Мы все братья и сестры и должны жить в мире. Собственно, на этом моменте я продолжу свой рассказ, потому что видео немного на другую тему. Когда все это началось, у меня просто опустились руки. Потому что я прекрасно понимала, что с этого момента изменится абсолютно все. Всякие развлекалочки, ютубы, видео и все остальное людям сейчас просто не до этого. У людей сейчас в приоритете выжить. Да, есть люди, которые не придают особого значения тому, что сейчас происходит, и стараются жить обычной жизнью, однако есть обстоятельства, которые зависят не от них, но влияют при этом абсолютно на всех. Я понимаю, что если сравнивать, то моя ситуация не самая худшая, но раз уж вы на моем канале то, наверное, я имею право поныть и поделиться с вами тем, что происходит конкретно в моей жизни. В общем, следующим шагом, который сбивает с ног абсолютно всех деятелей ютуба, становится отключение рекламы в РФ. О боже мой, ютуберы снимают не ради удовольствия, а ради денег! Какой ужас! Сразу хочу вас заверить, что работая на русскую аудиторию, ютуберы зарабатывают гораздо меньше, чем могли бы зарабатывать, работая на ту же американскую аудиторию. Также на заработок влияет направленность контента. Моя направленность — машинима. И это очень узкая направленность, которая на данный момент не имеет такой популярности, которую имела, скажем, лет 10 назад. И, соответственно, занимаясь конкретно машинимой, миллионы здесь не заработать. Так что те, кто начинают заниматься машинимой, вероятнее всего, не могу говорить за всех, идут сюда ради удовольствия. Я думаю, если бы кто-то из машиниматоров хотел денег, то, наверное, они бы просто выбрали более приносящую доход-направленность. Хотя сейчас многие крутятся как могут. Кто-то начинает стримить, где зрители могут напрямую отправлять деньги, кто-то публикует какой-то платный контент на Бусти или Патреоне... Ситуация на моем канале обстоит так, что практически 40% моих зрителей это люди из России. Если бы учили в школе математику, то должны понимать, что 40% это практически половина. Учитывая, что даже при хороших просмотрах по меркам машини мы, машиниматоры зарабатывают копейки, то сейчас это равносильно тому, что не получить ничего. Но все равно ведь приятно, когда тебе на карту капает хоть какая-то копеечка. Это хоть какая-то мотивация. Ты всегда знаешь что у тебя есть деньги я не знаю допустим на шоколадку а сейчас ты даже шоколадку себе позволить не можешь опять же я не могу говорить за всех потому что у всех ситуации разные я говорю лишь за себя ладно подумала я будут капать гроши на аккаунт партнерки не буду я их трогать пусть лежат и мир такой О, да я благоволю твоему желанию знаете что происходит дальше а дальше мне просто перекрывают доступ к моим уже заработанным грошам. Как это, спросите вы? А я вам отвечу. Моя партнерка сообщает мне одну прекраснейшую в кавычках новость. Вывод на Киве больше недоступен из-за ситуации в мире. Я подумала, ну ладно, давайте тогда на карту. Захожу я такая в свой аккаунт, собираюсь прикрепить свою карту. И тут я понимаю, что для вывода доступны только российские и украинские карты. А я как бы из Беларуси, знаете ли. Написала я в поддержку, узнать, как мне быть в этой ситуации. Ничего толкового мне не ответили. И вот как-то так. Дальше произошло следующее. я подумала, а почему бы мне не устроиться на работу? Сейчас многие ютуберы идут работать хоть куда. Кто-то в доставку, кто-то в официанты подается, кушать ведь что-то надо. Ну а так как я уже пробовала себя в разных ролях, и официанткой в пиццерии была, и бариста на фудкорте, и на выездных мероприятиях работала, и даже шаурму продавала, мне хватило времени понять, что такая работа не для меня. Мне нужно что-то более спокойное и творческое. И как удачно сложились обстоятельства, подумала я, когда под руку подвернулся один интересный вариант. Я решила не упускать такую возможность и сразу написала. Как же я глубоко заблуждалась, когда думала, что все будет так просто. В общем, на следующий день мне ответили, что в связи с ситуацией в РФ набор новых сотрудников прекращен. Я как творческая личность очень разочарована. Я прямо ощущаю это давление со всех сторон. Вроде хочешь заниматься и тем, и другим, и третьим, но тебе просто перекрывают кислород и обрубают возможность заниматься тем, что тебе нравится. К чему я вообще записываю это видео? Наверное, в первую очередь мне просто хотелось поделиться новостями со своими зрителями и сообщить о том, что я негодую из-за того, что сейчас происходит в мире. На данный момент трудно сказать, что будет дальше. Ибо никому неизвестно, как повернется жизнь в тот или иной момент. Но все мы будем надеяться и верить, что скоро этот хаос закончится. Хочу вам всем пожелать удачи, мира и любви. Пусть над головой будет ясное небо. Я тут так сижу, у меня будто бы культяпка какая-то. но у меня нормальные руки. Yeah. <laughs> У меня есть руки вот это, да. <laughs> да, я читаю сценарий. <laughs> Вроде хочешь заниматься и тем... Собака орет. Найс. Nice. Блять, меня там бегают. Бегают. Тупая птица. Вот что она орёт? Попьем. Я подвинула камеру. Ну блин, как она у меня стояла, я теперь не знаю.